Всем привет дорогие друзья, продолжаю снимать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже Eobit, где мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. У кого нет аккаунта, ссылка на регистрацию будет в описании под видео, для мобильных устройств используйте QR-код. Скажу сразу, чтобы выводить отсюда криптовалюту фиат, верифицировать аккаунт не нужно. Проходите регистрацию, авторизовывайтесь, пользуйтесь всеми функциями этой биржи без скиз за регистрацию Telegram бот платит один раз 1000 монет за два задания. Остальные можно выполнять каждый день. Любой на ваш выбор все не обязательно выполнять. У каждого задания есть своя инструкция. Достаточно нажать кнопку Выполнить, перейти на вторую страницу, где будет описание. По некоторым заданиям я снял обзоры. Как выполнять. Это депозит, рейд, своп, 10 дайсов. Одно видео, второе видео, как активировать фарминг. Ссылки в описании. Депозиты нужно делать только в криптовалюте. Я выбрал Litecoin, Tron и Ripple с маленькими комиссиями. Тоже снял видео, как делать депозит с кошелька Payer и биржи Bybit. Ссылки в описании. У кого работает Twitter, Facebook, делайте посты. Содержание поста у нас в описании. Помимо этого текста, добавляйте еще что-то от себя. Каждый день новое. Иначе у вас аккаунт ваш заблокирует социальную сеть за спам. Общайтесь в чате здесь на тему криптовалюты. 10 сообщений в день, 400 монет. Можете снимать видео для YouTube, TikTok, ВК отключен. И проверяйте других пользователей. Сегодня выходной, заданий мало на проверку. 12 дней, каждое задание оплачивается 100 монет. Ничего сложного нет. Проверка заданий. Твиттер, Фейсбук, как люди размещают посты, а мы их содержание знаем из описания к этому заданию. И видео. Ютуб, ТикТок. Времени осталось мало. Скоро торги в июне. Может быть за неделю до июня аэродроп завершится. Старайтесь забрать как можно больше монет. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.